Вас приветствует магазин Спорта Extreme Байк. Сегодня презентуем вашему вниманию популярную модель и популярный вид транспорта для детей от года до пяти. Это беговел. Перед вами беговел чешской фирмы Tempish называется он мини-байк на 12-х на 12 колесах. Колеса сделаны из пены, поэтому ребенку достаточно мягко будет ездить по асфальту и кочкам. И пусть вас не смущает, что они не надувные. Они действительно достаточно мягкие, упругие и отлично держат покрытие любое. Даже по траве и грунту будут ездить как положено. Сиденье достаточно мягкое, дармантиновое. Обычный руль, грипсы прорезиненные, с защитой руки. При падении велосипед ложится на э, грипсу, поэтому велосипед и мини-байк не будет царапаться и долго прослужит вашему ребенку. Промподшипники -пром стоят здесь промышленные, поэтому колеса достаточно долговечные. На несколько э, поколений данного байка хватит. Он идет в двух цветах. Есть голубой, есть розовый. Выбирайте... Тот по цвету, который нравится вашему ребенку. У мини-байка есть также э, защитные крылья от грязи, чтобы ребенок ваш не пачкался, если вдруг на улице э, есть лужи. Заходите к нам на сайт www.bibike.com.ua